Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и всем любителям Старкрафта также приветствую. Мы продолжаем компанию Старкрафт Ремастер, сегодня у нас на очереди первая половина, ну даже не половина, конечно же, первая часть компания Зазергов, на самом-то... А... Веном, прости, я тебя замьючу, так... Сегодня, на самом деле, я много играть, скорее всего, не буду. Да, то есть такого не будет прям длительного стрима в 3 часа. Простите, конечно же, но у меня просто не хватит банальной выносливости, что ли, столько вы стримите. Потому что уже у меня 9 часов почти, что без 10 и 9. И мне надо бы завтра быть бодреньким. Так что, такие вот дела. Ладно, мы заходим в одиночную игру, в общем-то, как бы там его оригинальная компания. И давайте-ка выбираем второй эпизод зерги. После того, как у нас стал к правителем тиранов, посмотрим, что предпримут в свою очередь зерги. Вообще, каковы у них дела, потому что по ходу компании за тиранов мы так толком-то и с зергами не сталкивались. Точнее, мы почти постоянно с ними сталкивались, но э, как такового глобального войска зергов мы не видели. Посмотрим, что будет у нас далее в этой компании. Рой зергов сокрушил войска тиранов и разорил 9 из, 30, из 13 прошу прощения, тиранских планет. Вскоре после падения Тарсониса, главной планеты тиранов, основные силы флотилии протосов покинули сектор. Да, по, по, как сказать, по ходу кампании за тиранов мы замечали, что протосы преследуют постоянно зергов, куда бы они ни пошли. Теперь осталось лишь окончательно очистить Тарсонис от присутствия протосов. И тут у нас сзади ультралиск появляется, по-моему. Ну, потому что я больше не знаю, кто это еще может быть. Ну, Протасы сейчас, конечно, очень слабы, по сути, потому что мы их... А, ...после того, как высаживались, постоянно уничтожали. Знай Твое предназначение. Ты займешь место среди моих величайших церебрах. Они помогут тебе набраться мудрости и опыта. Смысл их существования. Вести мою волю в бесчисленные стаи. Но для тебя я приготовил особое задание. Я обнаружил создание, способное превзойти лучших из моих слуг. Пока что оно дремлет в защитной Хризалине, готовясь переродиться и стать частью Роя. Оберегай Хризалину и существо, что закрыто в ней. Не спускай глаз с моего сокровища. Как дела, мне пишет Татьяна? Очень даже неплохо. Все нормально. Сегодня все, все свои дела уладил, конечно, прошу батор, прощения. Время от времени он личинок, которые могут мутировать а -а -а. в рабочего. Опять на английский язык поставишь все. Сегодня... Да, Создай Не Сегодня я все свои, свои дела уладил, поэтому прошу прощения всех людей. Чем больше твоя стая, тем больше нужно надзирать. Не хватает надзирателей. Требуются больше генералов. Выбери личинку. Не хватает надзирателей. Не хватает Немножко задержался сегодня стримы, хотел сказать. Чтобы создавать новые виды войск, нужно готовые строения. Рабочие могут мутировать в строение. Только никогда не используют для этого последнего рабочего. Последнего рабочего, потому что типа иначе я не смогу добывать кристаллы. Ну да, это очень даже разумно, но прикол в том, что такого обычно никогда не происходит, потому что, ну только если прям совсем в крайней ситуации, тогда, конечно, это возможно и случится, но маловероятно, маловероятно. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть на карте вообще. Я так понимаю, это чисто обучающая миссия, тут даже нет особых противников. располагаться только на слизь давайте кого-то пока поставим кого а, слизи, а, требуется слишком много стал. На почве можно разместить только инкубатор. так жду пока появится возможность найма рабочих так еще раз нанимаем и давайте сейчас уже ум рождения наконец поставим Потому что мне он сейчас крайне нужен, хоть хотя бы какие-то войска создавать. Там сверху, кстати, есть возможность добычи дополнительных ресурсов. Ее упускать не стоит, но требуется для начала хоть какие-то войска, чтобы оборонять ту позицию. Конечно, по идее я мог бы создать здесь, в принципе, спокойно подземную колонию, которая бы меня обороняла. Вот тут место, но я пока что наймусь, приграничусь с наймом войск. Так, давайте, да, еще, кстати, газок, у нас газка вообще нету. Причем газок тут еще дешевле, чем у тиранов, вот, за сотню. <coughs> Здесь всего лишь за 50. Кстати, ребята, я в ближайшее время собираюсь все-таки сделать стрим. Ой, стрим, прошу прощения, неправильно выразился. Хочу устроить подкаст. Да, это так называется, я уже вспомнил. Это называется подкастом. Подкаст хотел бы сделать... На нем я полностью обсудить все последние дела на канале. Пора бы менять дела, которые происходят на нем. Как бы я, конечно, прекра... прекрасно понимаю, что вам не очень интересен StarCraft, все дела. Плюс я уже немножко ой, от него потихонечку устаю. Которые представляют опасность для Хризалиды и всего Улья. Не дай им уйти живыми. Живыми? Может быть, наоборот, требуется нам защитить Хризалиду, а не уничтожить тиранов. Я вас что-то не до конца понимаю. Или типа вам тиран настолько, так сказать, не нравится, что вы готовы все поставить на кон, лишь бы их уничтожить. Ну окей, я как бы постараюсь их убить, но пока мне надо уже свои позиции. У меня уже достаточно много ресурсов, пора создавать второй улей. Ну, точнее, инкубатор, да, как он называется. Давайте-ка поставим здесь его. Причем тогда мне сейчас требуется еще дополнительно создавать зерглингов. Еще дополнительно давайте-ка мутирующую камеру поставим. Так, и мне нужен еще один инкубатор здесь. Да, не хватает минералов. Ну ладно. Так, уже стало побольше. Еще надо бы одного рабочего кинуть на газ. Здесь мы давайте-ка тем временем улучшаем наши здания И давайте-ка пещеру гидро... гидры поставим. Да, причем я забыл, здесь же есть улучшение на скорость. Так, вы, ребята, валите отсюда, вы мне помешаете. Ага, вы, тут, оказывается, тоже ничего не делаете. Давайте добывайте кристаллами. обстреливает мой пули помешаем этому убитку. да кстати пишите насчет звука как вообще все нормально или нужно подправить его немного возможно так ага больше я улучшать не могу давайте тогда поставим здесь дополнительный укреп район такой небольшой стеночка из плеточки плёточ плеточки в первом строке очень больно вид поэтому можно в принципе оставить всего две плетки они будут вполне неплохо защищать. Давайте сюда. Дополнительно рабочих. Так, давайте-ка подземного голов улучшаем. Ага, они в итоге не добывают, да, они просто стоят. Давайте я вас туда заставлю. <coughs> Гидру? Нет, пока не можем делать, у меня недостаточно ресурсов. Нужно здесь больше рабочих делать. <coughs> Потому что газа, видите, у меня очень много. А всего остального очень мало. Ну, в смысле, кристаллов. Так, ребят, что-то вы там наглеете, я смотрю, сильно. иди сюда ублюдок. Кстати, газок у нас есть еще причем. Правда, в то же время здесь есть и противники, которые нас атакуют. Так. Рабов, давайте, туда нам. Здесь нам надо бы побольше зерлингов. Причем можно было бы поставить еще один улей дополнительно. Давайте-ка ставьте. Минерал все еще недостаточно. Сука не да до... не достает до них. Нет, нет сука, выступит. свочи так нет мне это не надо было делать зря замутил да, блин я путаю все вот нажимаю на d на d нажимать вообще не надо надо аж нажимать Так, давайте все войска сюда собираем. Сюда. <coughs> Причем, я так понял, дидрилан здесь надо достаточно много. Потому что иначе я просто не смогу уничтожать Гостов. Не Гостов, а Вороны. Они а не Вороны, а Миражи. Такс. Улучшаем дальше, здесь тоже улучшаем, если улучшения все не сделали. Так, ядры уже очень много. Опять я перепутал. Рабочих нанял. Ладно. Хотя мне рабочие совсем не нужны. да. Я тут опять начал нанимать рабочих. Что, -что, -что за болезнь такая? Так, ребят, свалите с моей базы. Ладно, вас тут в принципе и так попросили свалить. Так, при этом нужен твой канал по Молтинблэйду. -о -о. Ребята, я не знаю, как вы обнаруживаете мой канал по Молтинблэйду, потому что в последний раз я его записывал, если не ошибаюсь, больше года назад. Ну, именно, имею в виду нормальный обзор, а не всякие стримы там подобные. Я, где... мое опять я надел. Так, ладно. Надо еще надзирать будет. Вообще раскликаться бы не помешало мне. Не Сейчас-то я попал. Да, сейчас я попал, все нормально. Так, ну ладно. Идем в атаку, короче, этой армии. Не знаю, что тут можно сидеть еще, в принципе, дождаться улучшения первых. По защите. Давайте все атакуйте Забираем их на базу И выиграем ГГ <соценно> давайте быстрее делайте уже Навряд ли вы увидите в ближайшее время прохождения мультиблейда. Я это вам говорю с 80% вероятности, потому что мультиблейд уже мне давно надоел. Все, что я записывал 5 лет, и мне уже, честно говоря, надоело. Возможно, будет одно прохождение, чисто финальное по мультиблейду, но оно будет навряд ли скоро, и навряд ли оно будет сильно продолжительное. Я вот так бы сказал, наверное. Хотел по моду Blood and Steel, по-моему так называется мод, который я снимал когда-то. Я в нем не выиграл, насколько я помню, я просто забил в нем, потому что просто мне очень жестко все это надоело там, что происходило. Там были сплошные лаги, плюс сплошные атаки бота. Но я просто хотел бы, как сказать, утвердить свою свою ЧСВ и, и выиграть полностью ту компанию. А, тем временем я прохожу первую миссию, которая заняла у меня достаточно много времени.